Ну что ж, мы перегрузились и будем теперь вводить ключи все по новой. Включаем естественный интернет. Так, смотрим, что у нас пробная по новой стала. А Лицензии, конечно, нет. Ну, поехали. Это может быть долго, но... это превышено смотрим ниже чуть вот посмотрим на рабочую которую я подписал по-моему я на рабочей уже года три молчу уже ну вот видите все успешно получилось и поверьте я кстати не репетировал прежде чем записывать видео так как у меня система слетела ну как слетела затупила и она у меня стояла считает я архивировал ее в июле месяце примерно в июле месяце вот она моя архивация вот она где-то в июле месяце Да, вот смотрите, 29.09.19 -го года я архивировал. И как бы все вернуло обратно. У меня все сохранилось. И лицензия. Ну, сами видите, все получилось, все как надо. Пишите, не стесняйтесь. Многие программы также можно их активировать. И все. защиту и три месяца гарантированно то же самое сделали сброс и все остальное то что или у меня скачивайте или у кого-то с интернета скачивайте в принципе все подробно популярно все объяснил всем удачи подписывайтесь еще будет интереснее дальше зовите друзей